Приходилось докупать оперативно материалы, что тоже вызвало определенные сопротивления сроки. Ну и затянули мы, ушли практически начало утопительного сезона. На данном участке сейчас все потребители подключены, монтаж полностью выполнен строительной частью. Остался основной вармпрос больное это другое устройство. В ситуации не систематического за последние 20-30 лет. Все, по сути, сети коммунального хозяйства находятся в аварийном или предаварийном состоянии Это Не исключение составляют и тепловые сети областного центра.